Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 8 июля, и сегодня в первом своем материале я просто вынужден вернуться к одной из своих старых тем. Я уже говорил, что я эту тему не брошу, я за ней буду внимательно наблюдать. Но очень похоже, что у некоторых чиновников на освобожденных территориях ну, сложилось впечатление, что можно замазать так сказать, некоторые моменты, можно что-то для отвода глаз сделать и могут вернуться в 2013 год. И никак не могут понять, что то, что сейчас строится на этих территориях, оно не будет похоже даже на ту Украину, которая была до 2013 года. И дело тут даже не в назойливой мухе-подоляке. Дело в том, что за последние 8 лет в мире многое поменяло, в том числе и в России. И то, что было в тринадцатом году на Украине, это уже никогда не вернется. Сегодня я хочу вернуться к вопросам о тарифах, ну, конкретно в Запорожской области, потому что вот позавчера, или, по-моему, вчера, не помню уже точно, либо вчера, позавчера вечером, либо вчера утром, были объявлены, наконец-то, те новые тарифы для Запорожской области, о которых так долго мы с вами говорили в предыдущих материалах. То есть, да, как я и говорил, что на электроэнергию цены опустили до уровня ДНР, но остальные тарифы повергли меня в шок. Если внимательно посмотрим и сравним эти тарифы с теми, которые были до начала специальной военной операции, то мы немало поразимся. Некоторые из этих тарифов даже выше, либо очень похожи на те украинские, которые по данным местной администрации были уменьшены в два раза. Еще раз хочу привести ту табличку, которая составлял предыдущему моему материалу, сравнивая будущие цены на ЖКХ в Бердянске и, например, в ДНР-Горловке. И рядышком ставлю ту сетку тарифов, которую местная ВГА объявила на дня. То есть мы видим подвижки есть только по стоимости электроэнергии. Все остальные тарифы остались без изменения. Но что делать жителям, например, тех высоток? у которых нет своего индивидуального отопления, а они пользуются услугами местных сетей теплоснабжения. Для них стоимость одной гигакалории составляет 2745 рублей. Это при том, что украинский тариф был 1665 гривен. Да, можно сколько угодно говорить, что гривна падает, но даже если мы возьмем один к двум, то мы получим буквально мизерное снижение цен. А с учетом нынешней девальвации гривны, то получается сегодня в Запорожье цена отопления в высотных домах даже ниже чем планируется в Мелитополе и других освобожденных территориях. Это при том, что в ДНР, который живет, по сути, в той же ситуации, цена одной гигакалории, я опять же буду приводить пример Горловки 1160 рублей. Так почему же цена в Запорожской области почти в два с половиной раза выше, чем в Горловке? И на эту тему уже вовсю развлекаются украинские паблики, показывая, что вот смотрите, русский мир пришел, да, объявляли одно, а делают совершенно другое. Ответа ровно два. Первый ответ простой и он на виду. Кто-то очень упорно хочет набить себе карманы, пользуясь временными трудностями на освобождаемых территориях. Пользуясь удаленностью, он отлично умеет замыливать глаза в Москве. И, например, когда мы, журналисты, поднимаем хай, опускают цену на интернете, но на остальных тарифах они будут набивать свои карманы. И версия вторая гораздо более опасная. А что, если кто-то очень упорно пытается сорвать планы Москвы на освобождаемых территориях и таким образом сознательно дискредитирует все ее потуги. В этом случае все гораздо более серьезно, чем кто-то просто пытается набить свои карманы. И мне кажется, в этом уже пора бы окончательно раз и навсегда разобраться. Причем самым логичным решением этой проблемы я вижу введение на всех освобождаемых территориях ровно тех же самых тарифов, по которым живут сегодня Донецкая и Луганская народные республики. Они на сегодняшний момент вполне обоснованы и с учетом тех реалий, которые есть на освобождаемой территории, в целом можно их взять за основу, а дальше по мере улучшения благосостояния людей на освобождаемых территориях, а это однозначно будет причем в довольно скором горизонте, потом постепенно повышая уровень жизни на освобождаемых территориях до общероссийского, соответственно до общероссийского будут и подняты тарифы ЖКХ. Вот это нормальный разумный подход. А то, что я сейчас вижу на территории Запорожской области, на освобождаемых территориях, другим словом, как чиновничий беспредел, я назвать не могу. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. На этом у меня по этой теме на пока все. До свидания. И я думаю, сегодня еще я сделаю один материал, не сводку, потому что тема очень интересная, очень важная, очень значимая. Коротенький выпуск по этой теме я планирую сделать сегодня днем. Дождитесь его обязательно. До свидания.